Не ушел, ушел, ушел, ушел, ушел, ушел тоже. Они с респы, да? Да-да, они с решают. Да? С нашей? Нет, нет, нет. По а нашей нету ничего. Респа их, их респа. Не все у меня, да. Справа по. Yeah. На респа. время, да? Right? Или все? Mm -hmm. Спрыгнул. Блять! А. Он бомжанул скаут, Пара, сука. Божи. Я бы ебанул. Он успел. Он не успел, успел, он не успел. успел, успел нет. Он успел, нет. она седьмая взяла. Успела. Там 7 с небольшим было. Мы проиграли раунд. Бомба обезбрежена. Это все, что ты можешь. А, она типа решит сначала, как а, Погнали двойку с посадом Раунд ага. начался. Бомба взлета. Я вверх смог там. Возьми тавика еще. Гранату! Ну... Я бы мог кавика взять, но лучом я лучше сыграю. А, за Холодосом. Узорвите. Блять, за ближайшим Холодосом. Справа, пикает, пикает справа. Убей быстрее, Йогла. Да, я спрыгнул. Осторожно, граната! Сваливаем на один народ. Сваливаем. Выходите быстрее, не натритесь. За холодосом, вроде Был за холодосом, да. Займите их респу и подвал. Подвал замей. Убилают. Хорош. Бомба установлена. Подвал замейте. На да, холодосе да, да, не нет. Нет На холодосе нет. Я респу смотрю. И там же инж. Я не нет? трой Встал на холодосе умер и там еще нет вот. еще один ништяк, инш остался мы выиграли раунд, вражеский отряд разбит установите бомбу так, так, так, тан, тан, так два. давайте с фасадом так же, давайте раунд давай. начался, бомба сбита граната Пацан, можно я спину выберу? нет кидаю гранату пусть сыграет, но мы еще раз на размен просто зайдем подожди, подожди, я холодос прокину давай я один встречаю Осторожно! Верх есть, вверх есть. Я взорвал кого-то. Или вверх, Или ты старай, ты За еще, за ищем. Чисто, чисто здесь. Убил авика. Там еще инсы, еще. Я, я ставлю вверх. их. За плент возьмите. Бомба установлена. Дал смок вверх. Даю гранату! Граната! Найс. Nice. Хорош. Я, я за ищем. Я <плотно> nice. а а а рис, рост рост в спину играть. Спину играет спину играет. Я Я най, трясай, ал ⁇ они в спине. У, синьтесь, у нас колышка есть. Колышка вверх есть. Тихо. Респа есть, вспа есть. Э, да, верх есть. Кого вверх? Да нет, без нормально все. Еще респа. Ави, благо, Там нет, нет. Медик тут за стеной. А у меня у меня. да, да, да. Вышел, да. вот 90, девяносто. Плавы, плавы девяносто. Все nice. Бля, собака ищет. Бля, нахуй я перезаряжаться начал. Мы выиграли раунд. Бомба взорвётся. У меня миллион брони, а всех HP, он меня шотит! Взорвите один из объектов, за танк, мангал бит напал. Почитай. Головы на двойку. Давай а, давай. Один, медик, подвал, прошу, один медик. Один медик с парника играй. Осторожно, с чего это? С парника, с парника. Но через двойку, блядь, один метр, видите, он, Чтобы сплитануть немножко. Алло, вы слышите меня? Не-не, поздно уже, я да? играю. Давайте, дропайтесь на два быстрее. Погнали, погнали. Риспель, нам всех, нам флэнту Минус 70 плэнту. Киньте Авиг хае, инженер. просто. Авик инженер, авик инженерных За плунтом оба. А вы еще не дропнулись, блядь. Граната пошла! Граната, меня можно решить. Здесь? Он хае кирает. Они без метов, народ. Они без метов. Идите по поднимал. Это хорошо. Граната! Я остался играем втроем просто играйте и все. Авик первый пикает. Иди, идите, идите разминивайся. Граната! Иди, иди. Иди, заплютаем. Защищаем, за Защищаем, защищаем. Защищаем, защищаем. Защищаем, защищаем. Защищаем, если. Вот за плантом, да. заплатом, за за <связь> Помоги, himself. помоги ему. 90 он. Авикс справа на холодочке стоит, а мой труп контроль. Инж зарегинится, заре, а заре, заре вам ходить? надо быстрее что-то делать. Пробуйте черт делать. Иди, резай, рез. Рез. резай. Ресай? Как резать, блядь? Да, блядь, как? Один пикает, рез. второй резает, вот как. Наш У -у -у. отряд уничтожен. Миссия провалена. Сданно. тебя как ресурс Что ты вообще думаешь? Защитите стратегические объекты. Авик, иди, иди подвал со мной. Раунд начался. А медики по плантам, разбегитесь просто. Осторожно, граната! Это один. Собака ебаная. В КВ медик лежит. Контрит, вход, лестницу. Фалис, палец, фалис, фалис. Авик убил. Возможно, есть на нашем верху, я не уверен. Попробуй под, под, подвал лесник, братан. Трое на клумбах, трое под на клумбах. Верхом. Хороший лесник подвал. Красава. ХП дай. Меня нужна аптечка. Плэнт у нас, по верху где-то. Народ, может кто-нибудь кто из ведиков взять э, другой класс? пострелять он под, верхом, медик, под Надо, он поляна, будет, а медик поляна, еще. поляна Надо. инженеры кто-то может из медика взять? прием я спрошу. играли раунд. <связать> Враг уничтожил нашу команду. Бля, вот такой раунд отдали, ебаный. Нам медик всех разбирал, блядь. Нам раунд. не нужно три медика, народ, мы так въебем. Бля, возьмите <связать> кто-нибудь авика, я не могу... Думать. Или авика, <связать> или инженер, или штурма, кого угодно надо, возьмите, блядь. В три меда мы никуда не выйдем, блядь. Двойка есть медик. Бля. Убил. Блядь, нет, убил. Она, походу, просто спину закрывала. Ресать будут двойку. Девяносто не дал, ресают. Наверху Блять, ну, Блядь, то народ, блядь. что вы делаете, блядь, ну? Граната Где вас носят, блядь? Короче, я авика взял. Граната! За холодосом никого вроде. Правь вверх Надо рисаться. Ты меня можешь? Ресы, ресы, они стреляют с авиками Можно ресы прием? Бомба установлена. А где теплицей? А и два Крутка, века, да. а два века на двойке остальные А что ты не кидаешь? Граната. Рискую дискуску. Наш отряд разбит. Мы проиграли. Защитите стратегические объекты. Го пушить один. один. Раунд начался. Хае не выбрасывайте. Квадрат один медик со мной есть. О! Собака за еще. Там меты и авик лежат. Меты и инш за счет. Меты и да. Бля, за ну я говорил, пушим, блядь, наши стоят, блядь, в спине. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Ой, забей ее, не два я такой... Защитите стратегические объекты. Нет, ни хуя не играет, просто. Ну, медики ебьют у них вообще шикарно. И авик часто таки выдает. Остальные, по сути, нихуя особо вообще не делают. Осторожно, граната! Это, один. Граната. Это двойка, по-моему. Прокинул пломбы. Да? да а, Радником там соло? Двойка по ранее стоит. Смог на дуге. КВ я смотрю. Да, один-один тут будет. Повязка стягивайся через ломбок. Авик а, меня убил, комбой, комбой. Выходился под верхом. Под другой. <свист> ну Собака, блядь! Она еще и к суху спамит. Ебаная шалама, блядь. Безмонвая, блядь. Вся наша команда <свист> уничтожена. Мы проиграли раунд. <свист> Защитите стратегические объекты. Все это проеб. Раунд начался. Ну, блять, ни одного раунда не можем взять да. Осторожно, граната! Надо после медикам начать убивать, блять, и все. я вик беру. По-моему, да это играешь, два, да. нет? пока не а смог, Надо пушить. Где-то убил. Глумб. Их Все уже поздно. Право. Правик а а убил там еще Залезь, ебаная игра Двойка вверх, вверх. прыгай Стоит на ребят, айф, прыгай Клумба, кумба Сука, наконец-то мне не ваншотнула, бля, ебаная, блядь Заебал, меня каждый раз шотить, 5 хп мне сейчас оставило Го, бомбу Гоу, подсадки На двойку, на двойку и на единицу Иди сюда Молодцы, с первого раза, блядь не пикайте двойку сейчас. Я, я с пачками не живу, если че, ребят. Не пикайте двойку, стойте в спине. Я... О, я все, прож... на двойку сам. стягивайтесь. Быстрее на двойку, я минус дал. Давайте, на... давайте, 8. заходите. За Холодосом вроде, или за плантом. Лап, а за плантом. За Плантом, да, за Плантом, зарвите. Не, на Плантом. Раната. За Плантом много. Раната. Там два. Бау, а Аверса пунктом справа. Убил. один инженер там. Вверх Медик, медик резает его. Хорош. Убил там еще и Лучший. Лучший. Хорош. Лучший. Медик остался. Я ставлю пачку. Он возможно ли спина или вверх будет? Респа. А, он уже Я с тобой играю. Мы уничтожили отряд врага. Да, Побежали Я не могу никого обидеть Да, я. подожди секундочку. Гони, гони двойку. Вот так же, так, так же, так же. Передвас сделаем начался. опять. Что? взята. Я под двойку играю. Mm -hmm. Ну давай, спрячься только там, не пикайся. че под холодосом сойти, по-моему, мне кажется. Я ходя кину Двойка вверх нету никого. Не дал. Мош oh, шесть. Мне хаяки, Подожди, хая, подожди, да, хая. У нас две хая. Халдим, ребят. Мош oh, 6. Подожди. У нас на двоих. А где? За плент убежал, за плант убежал. Червойка идем или один? один помогать. Где, no где вас убивают? Откуда, no 1. Откуда убивают? на один. Граната! Я могу тебя смог. Зардите плант! дай ему все Града пошла Вей, да там, фок Зарвите плант Граната Хэй нету Гол перед тягой может нет? Нет, надо единицу зайти Можно через верх пойти двойку А не, все, все, стягивайтесь, стягивайтесь из два Они стянулись Стягивайтесь два Эри, тихо Они в решку идут Под решкой стоят Они вроде поджимают нет? Бомбы потеряли. На пленту. На, two, да, авик. Да, да, на two, авик. авик, на Или ага. там трое минимум на да, них Он их стоит на меня, На плен... ресурс я, я взял респу. займите. А, Теплицу займите. Эй медик остался бомба установлена. хорош команда врага Молодцы. уничтожена взорвите один из объектов противника пошли на двойку вверх, двойку играяйте может опять телевизор я меру процесса себя дофали ладно играйте просто под двойку, а мы они один сверху, сверху. Они один на один смог их много там на двойке И подвал есть давайте بال, спину да. в спину И... посмотрим, может они поджимать будут я надо докурал смог. Я член ты зайдем. Да. Погнали. Я пламь прокиду на. Твой. Да еще вроде как. В принципе есть. Да, да, да. По... Много да, я на двое, по-моему. Надо, надо, да. на надо один уходить. Надо один уходить. Жди прокиды, бил. нет. Спины нету. Стягивайтесь на один. Я один. Убил, Верх, вверх, вверх, убил, убил. Да, я убил. Погнали быстрее, я убил. Полетели. Блять, Ну зачем ты там? Я умел? флешку дал флеш. Надо you его риснуть. Он далеко? Да. Я подпаляю. Подвал. Ребил. Взял вот, их респул. Я... Да вот, да, давай, давай, да, я Убил их раз меня. Бомба. У у бомба. Подвал справа. Yeah. Убил подвал. Респу ресни вроде. Видно, спина, да. Побег подвал, подвал 90. Спина. Спина. 90. Спина. Nice. Он у меня. он у меня, он дай. Врезь. Дай, звук. дай, звук. дай. Врезь. Дай, дай, дай. Врезь. Дай, дай, дай. Врезь. Дай, дай, дай. Врезь. Дай, дай, дай. Врезь. Дай, дай, дай. Врезь. Дай, дай. Дай, дай. Дай, Спрыгни, подсади его. Спрыгни. Блять, я в палец тоже хорош они поджали нас вверх наш я пачку сниму, Бомба я ботерина. просто пикну план двое, план двое на двойке зажмите план двойки. пачку смену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 Броня. Там трое на двойке. А они потажусь, так. Полетели, полетели. Истагиваются, истагиваются, истагиваются. Ну, э -э -э, дуга, дуга, не ставь, не ставь, дуга. Дуга. Бля, тумба, клум бы еще. Лунбы. Малый KV Квадрат такой. зашел. У меня им подвалом. Под а, там тут стоит. Выш, выше. Стоит малым КВ-меби. Можете взорвать его? Не, он вышел, вышел, вышел. Справа, справа. Не пушь его, ставь, иди. Время, время. Ставь. Ставить надо. Я ставлю. Ставь быстрей. Убил его на... Еще авикс меня должен быть. Тебе или спа. Пацаны, я инжа или меда войдем? А может не будет ничего? У меня вроде нормально все. Не-не, я меда взял, я меда взял. Он подвал, по-моему. клумба, кромбой, кромбой, Блять, собака, КВ. Хватил его. На клумбах слева. Раунд, да. врага. Раунд, забрать, Раунд ребят. Да, да, да, да. Установите бомбу, возле Гой, единица из с подсадом. По с повязка с найтом. Бьета. подсадитесь. Я подвал буду пикать. Нет, под... нет нету да, подвала. нет, а, а, нет, не Быстрее против. на один заходим. Авик, убить его. Убить пленту. Убил. Отлично, я ставлю. Ставь, да. Убил они меня, они да, без АВП. Не. Держите дистанцию, у них три медика. Три медика и нич остались. Бомба установлена. Я балян забыл. Они, они спина много. Спина! А, да. Просто надо задержать их э, на время сыграть. Клумба, клумба. Держи там. Убил. Взорвите клумбу. Граната! За холодильник, Все, бегаем. Мы выиграли. Да. Раун. Бля, а, вот чай, это камбечищи просто. Да, да, это Я просто взял лавик и, блядь. Покордил, вы вроде тоже собрались-то, бля, поверили бля, бля, я зору, да. ребят, ребята, руин мой. Нормально, все, нормально, все сыграли. Вообще красавчики. Мы главное, блядь, главное все все вслушали, блядь, Понимаешь, инфу типа давали, вот... и вообще заебись получилось. Приколе в том-то, что они за атаку, они сидели, вот в особенности, веке, они просто типа чел на дуге, с... ой, на клумбах сидел, смотрел дугу только, он и все. Они особо не выходили. Там авик... От одного игрока Они... Там авик от выходит с медиком. Понимаешь? Он идет в бочки с медом.